Народ, всем салют. Мало кто знает, но я на самом деле играю в Майнкрафт и очень люблю Майнкрафт. И в магазине нашел вот такой вот конструктор китайский uh, My World всего за 1300 казахстанских тенге. Uh, меня это удивило. Я бы не купил на самом деле, я просто играю, у меня нет такого чтобы коллекционировать там карточки, постройки всякие. Просто меня удивило, что за 1300 здесь написано 4 в одном. А, здесь можно обратить внимание, есть вот разные а, вариации. И вот здесь они собраны все. То есть вот с паутиной. А, вот со штурвалом или как он там называется ну в общем здесь все эти четыре и я подумал неужели всего за 1300 я получу 4 постройки потом я заметил вот здесь 79 штук пазлов маловато вот здесь если пересчитать примерно столько же и выйдет почему тут написано 4 в одном открывать пачку в магазине нельзя и поэтому я купил и, собственно, давайте посмотрим, что нас здесь ждет. Так, инструкция. Так, не понял. Да. Здесь только одна постройка. Главное вот это. Скорее всего. Так, с паутиной. Ну, я думаю, что шкурвала я здесь не найду, да? Да. То есть, я должен потратить еще 3 900, чтобы собрать эту коллекцию. Ну, разумеется, я так делать не буду. Ну что ж, соберу и склею. Пусть стоит пылиц. И... Уже для тех, кто подписан на мой канал Ноутбук у меня зависает а, Вернее, программа зависает Она не может сохранить видео Поэтому, собственно, и заморозился проект а, Компуктер Вот здесь вот у меня Как он? Монитор Клавиатура, мышка Они в коробке Просто в я не могу сейчас по неким причинам его собрать и начать работать. Вот такие новости. разочарования. Что ж, как только включу компьютер, буду монтировать и выложу видео.